Я охренел. Серьезно, мужики, буквально под первым выпуском проверок сборок от подписчиков, я попросил вас набить 2000 кулакичей, чтобы вышел новый эпизод. И вы на изи это сделали всего за 4 часа. Поэтому, как и обещал, держите новую часть проверки сборок от подписчиков, но на этот раз задачу я усложню. Чтобы вышел следующий эпизод, нужно шибануть 3000 киберкулакичей. Я думаю, вы справитесь с такой задачкой. Кстати... Чуть не забыл здорово мужские мужчины если кто смотрит впервые такую рубрику то быстренько расскажу что здесь происходит я в своем телеграм канале публикую пост чтобы ребята присылали свои комплектации на волынке после чего я рандомно выбираю сборки и иду их проверять в рейтинг и собственно говоря делаю по ним небольшой разбор со своими умозаключениями например из прошлого выпуска многим понравилась сборка на GKS. предлагаю и в этом выпуске продолжить такую традицию потом Обязательно напиши какая сборка понравилась больше всего и еще если хочешь попасть в такую вот движуху со своей сборкой то обязательно переходи в мой телеграм-канал и присылай свое творение значит так отец сегодня у нас будет 7 сборок на проверке и я решил отобрать чисто штурмовые винтовки очень интересно как вообще люди их собирают и первую сборку на м16 прислал братишка с супер непонятным никнеймом вообще удивительно что мне прислали такую пушку, ибо, как мы знаем, особой популярностью она не пользуется, да и с бурстовками немногие играют. Что значит там по модулю? Монолитный глушитель в паре с легким стволом. Очень даже неплохое решение. Тут и дистанция бустанулась, и ухудшение АДС выправилось легким стволом. Также мне очень понравилось, что тут ударный приклад взят с прорезиненной рукояткой на точность стрельбы, но лазер это дефолт. С таким пресетом можно неплохо файтиться на средних расстояниях. Скорость прицеливания не самая быстрая, но достаточно комфортная. А если выходить на префайре, так вообще нормалек будет. Как пример сборки на М16 довольно таки хороший вариант. Главное, что эта сборка продуманная и все в ней гармонично друг к другу подходит. Но лично я собрал бы М-ку чуть иначе. Я бы взял меткий ствол ОВС и за место монолита перк отключения. Но это как бы ладно, сейчас не обо мне. Брат, спасибо тебе большое за сборочку. Старая сборка на ЛК-24 прилетела от Пранкмастера. Тоже непопулярная пушка, многие к ней прохладно относятся и даже бафы, которые с ней случились, особо не исправили положение. Значит, Пранкмастер предлагает нам вот такую вот сборку. Сразу, с чем я не согласен, так это с интегральным глушителем. Все-таки реалии колды таковы, что по-любому каждое оружие желательно собирать с модулями на сохранение дистанции. Ну, кроме снайпера. Также рукоятку, которая дает кучность стрельбы я бы убрал и поставил бы лазер дефолтный. Он получше будет, а остальные обвесы по сути-то неплохие. Непонятно, зачем отец решил поиграть с интегральным глушаком. Во всяком случае, если ему комфортно, то это главное. А еще, кстати, мужики, про резиненную рукоятку можно заменить на другую, ибо LK-24 сама по себе точная пушка. Но лишним, конечно же, не будет. Следующую сборку на АК-47 прислал мне капитан Прайс. И как я понял, с такой вот комплектацией он решил играть исключительно на средних и дальних дистанциях. Об этом сигнализируют два модуля на буст ренжи и собственно голографический прицел. И на мой взгляд прайс чутка перестарался. Было бы достаточно одного модуля на дистанцию, чтобы комфортно играть в рейтинге. Ибо у Калашникова изначально неплохая дистанция и для сетевой игры монолитки или меткого ствола ОВС будет достаточно. В этой сборке я бы поменял только один модуль и как ты уже догадался это монолитный глушитель. За место него я бы взял увеличенный магазин. Ведь сначала задумка была вести огонь на дистанции, и Увел тут будет кстати. Попробуй, братик, скорректировать модули, уверен, тебе понравится. И спасибо за сборку. Так-так-так, а кто это тут у нас смотрит выпуск без подписки? Ты же понимаешь, что это немного грустно для меня. Я, значит, сижу, создаю предпосылки к геморрою, чтобы ты под чаек фильм посмотрел и, возможно, что-то полезное узнал. А ты даже подписку оформить не можешь, отец. Ну, давай, положение, до заветной сотки осталось ну прям всего ничего. И только с твоей помощью мы лутанем эту отметку. Спасибо тебе. Сборку на МК-2 Миротворец прислал Веном. И у меня почти такая же комплектация, кроме одного модуля. У меня здесь рукоятка на спринт-аут стоит. Так вот, что хотелось бы отметить. Сбор на МК-2 нормальный. Но, но, но и еще раз но. Я помню, что вытворял Миротворец в свои лучшие времена. спор нет, и сейчас пушка убивает, но не так, как раньше, и поэтому лично у меня она вызывает только грусть и печаль. Ничего страшного, если кто-то со мной не согласен. Сборка на Миротворец довольно хорошая, можете смело ее юзать, так что Веном, спасибо тебе большое. Следующая сборка на АМАКС в редакцию залетела от Нейрона. Начнем с того, что к данной штурмовке я отношусь очень хорошо, и она мне нравится. Не только за свои ударные характеристики, а в целом. Короче, лишний раз я просто хотел с ней побегать, наверное, поэтому я ее и сделал. Сборку вот такую мне прислали. В моей как бы нет монолита, там задняя рукоятка стоит. Мне стало очень любопытно, как дела обстоят с двумя модулями на ренджу. И вот прямо сейчас можно флешбэкнуться к прошлой сборке на коллаж. Для сетевой игры штурмовкам достаточно ставить один модуль на дистанцию, 2, как я считаю, это уже перебор. Допустим, в такой связке на первом отрезке урона мы выиграем только два дополнительных метра, то есть урон изменится на 20 метрах, а если оставить только особый длинный ствол, то урон поменяется на 18 метрах. Короче, это не ппшки, можно обойтись и без такого лютого буста, но даже с ним сборка очень приятная и играбельная, особенно если выдерживать дистанцию. Рекомендую. Спасибо за сборку, брата брат Сборку на Айс Вал прислал Трэкс, и вы только на нее посмотрите. Давай так скажу отец, Киверы явно бы не стали с ней играть, и я думаю многие уже догадались почему. Хотя в целом комплектация очень специфична, но ствол не очень здесь, ибо он скорость пули режет. Кто-то может сказать, что он для ближних дистанций, это как бы да, но замесы же не только на таких расстояниях у нас проводится в бою. Так что надо любые варианты продумывать. К тому уже если пользоваться логикой здесь не особо уместно задняя прорезиненная рукоятка на кучность автор же вроде как для ближнего боя собирает пушку логичнее было бы поставить магазин на 35 патронов либо если не хочется резать подвижность то быстрый магазин еще лучше всего использовать перк отключения на средних или дальних дистанциях для клаус файта он не нужен по сути брата брат на мой взгляд ты чё там намудрил но если с такой сборкой mvp берешь в рейтинге то красавчик спасибо тебе что ее и финальная сборка на Скар пролетела от отца с очень запоминающимся ником. Кстати, он сейчас 19 место занимает в топе мира с этой сборкой. В этом сезоне Скар бафнули, насколько мне известно. Отдельно его как-нибудь посмотрим. Вот такая вот сборка у нас у дяди. Можно сказать, что это дефолт, но единственная в дефолте монолитка стоит, которая больше дистанции накидывает, чем ствол Ranger. Но зато положительных характеристик у этого ствола очень много, в отличие от того же монолита. И как я понял, наш автор решил тем самым SCAR более послушным сделать и точным. В принципе, адекватное решение, с которым я согласен. Ведь по сути сборки это индивидуальная тема. Я вот, например, могу пушку с хреновым контролем, собрать и с плохой вертикалкой, и мне будет все равно, ибо гироскопом я это все потушу, а вот людям, играющим без гира, будет сложнее это сделать. Так что свои сборки я стараюсь сделать оптимальными для всех. Но лучше всего, брата-братья, делайте свои сетапы под себя и присылайте мне. Если хотите поучаствовать в данной рубрике, набираем 3000 кулакища и я выпускаю новый эпизод по данной теме. Спасибо всем, кто прислал свои варианты в Телеграме и не попал в выпуск. Возможно, следующий фильм ваш. Спасибо, это был Огнянский. И подпишись уже, наконец.